Плохо. У них четыре чуркиного было Больше ему не давать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 Давай, снис. открывай, Опять! Стой, Вот ты когда-то видео снимаешь, ты тебя прибежал, да, потому что видео смотрит, рожку ты видишь, больше что а не видел. Как ты сказал, что он плохой оператор, <сёк> <Price. сёк> <кто> а <сказал? сёк> ты плохо? Ты что, давай организация? Насчет нас плохого не <сёк> оператора. Ой, мимо! Имеет право вратарь перед такой. Левый. Дал? Штраф новый. Что творят? Папа, Илюша! Давай сразу, парк! Да. Бей! Центр! Звезда не бьет сразу. А, да, а, да. Ох! Вот есть у него врата! Вон черный конь идет. Есть у него Сегодня вообще? Все. У а тебя Да. знаешь, мы по понедельник играем с во вторник второй. Mm -hmm. ну, Напишите Ну, там. с алмазом. Я ну, не скажу в контакт. Сколько кому-нибудь на школу писать. Давай-давай! Hello! Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. великая. Вот так выходит. А россия манга ответ. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сели? Поели. Ужас? Ты про что это учил? Реалит. Нет, красный. мы мешаем ну, вчера сделал 6-3. 400 штук. А, давай. А, давай. А, давай. А, давай. А, давай. А, давай. А, а почему там? Он падает, потому что не рука. Куда он? Дай! Он не тронулся. О! Вот, с этих Почему он летит с полоской, самолет? Самолет? А это без полоски. О, помни, почему самолет вылетает? Ну скажи, я всю жизнь мучил твое Сейчас посмотрим.